Мамочки, Давай. кто тебя хочет готовить? Ага. -а, -а. а ну мать твою, с тобой быстро, алкоголичка. Не знаю. ребяточки всем привет. Вот так начинается наше маленькое путешествие. Собаки не гавкайте. Едем мы в Одессу. Че, капец? Ехать 8 часов. на спине будешь носить. еще Ну что ты думала? Что я его буду носить? Правда, будем на верхних полочках. Везде много людей. Все, Лера, крутая да, вообще. Документы есть? Да, да, да, и свидетельство, и паспорт. Это папа и дочка моя. Папа и дочка. <связывая> Ищи с 10-12, Лер. Достелайся, давай, давай, я буду ждать. Какая <связывая> <связывая> хитрая, Лера. И, ребята, Выбирай. это! Так, ребята, где я буду спать? Какая? Я еще решаю. Где? Выбирай. Я еще думаю. Правая левая? Я еще думаю. Нет, давай быстро. Раз, два. Три. Не знаю. Все, я тогда выбираю. Вот Не. Это. Последний раз мы с тобой ехали, так снимали на. Пусть говорят, когда мы к Андрею Малахову ехали. джуси спать она меня уже затолбала. ши что? что ты сказал? Ну иди сюда. Ну что, играем в липкие руки. Я палец показал вот так ага. ну, Вы же видели, что так показал. Друзья, Давай. будем сейчас снимать мюзикли Смотрите, как это все делается в поезде Ну что, поехали 3, 2, Мы в наушниках аирподсы, на меня не слышали В Одессе Вижу там конкретно. Но зато вроде выспались. Где? Ой, на, на этот боковой брелет. Это бокка Белгород, Каролина Букай. Да. Ну, так, да. куда идем? Мы идем туда. Я решила все. Туда? Да. Прикольно. Золотые такие, да? Пекине воспальтились. Что происходит? Есть водичка такие одни кроссовки только идут хоп и все знаешь, красивые кроссовки а это сразу в телефоне сидит короче пипец бля. я знаешь что ты не заходила да ладно да Целую ночь. ребята шли сейчас в макдомар с покушачем с 9 вечера 10 10 10 10 10 10 10 10 меню. Стоять. Стоять. Стоять. Идем, елочек туда. Да, прям к елочкам хочу. Давай здесь. Давай. Все, это сразу за коктейль обжора. Это обжора. Я ее так назвал. А -а -а -а. Баста. Долго еще идти. Вроде бы я здесь, я не знаю, постоянный житель выглядит. А еще идти долго. Я тебе сейчас богу текуда. Долго идти еще. Да не задрачивай. Долго идти. А близко? А? <связь> близко ли? Близко? Ведь хотят. Это. Ой. Это суперзвезда. <связь> я суперзвезда. <связь> а, я суперзвезда. <связь> я суперзвезда. Смотрите, какие трамвайчики прикольные. Слышь, ты что такая дерзкая? Слышь, ты такая дерзкая? Слышь, а? ты такая дерзкая. А? Не получается у тебя. Тебя не пока получается. Слышь, ты такая детская, а. Мокрый полностью. Смотрите, какой красивый дом. Очень красивый, реально. Это один из самых крутых районов э, вообще в Одессе. В таких вот самых мажорных. Я тоже не знаю. Сейчас ждем хозяина с Лерой. Чтобы не на втором Ну что, идем смотреть. Погнали! Был красивый мне здесь нравится, да? Нам. Да. Какой-то сказали. Нам? Да. На руках Давай, четвертый. Четвертый этаж. Потом надо будет тут сфоткаться. Да. Блин, это прикольно, реально. Ладно, и потом сейчас. Но я слово не понимаю, реально. Это реально, это реально, крошка, детка. Что ты там на свой ушастый фоткаешься? Павел. Вау, смотри, как классно. Это балкончик. Офигеть, это а так классно видно. Я нашел 278. Направо сейчас обратно. И да. Вот 278, вот право. 270. А. А, И он. И направо. Он сказал направо, да, обратно. Квартира. Две квартиры правильно. Две квартиры направо. Какой ключ? Ты этот. Вау, ребята Скажи прикольно Ванна, Включай везде, да, ну включай Это я тут сплю И... Все, я сплю на, этом, на этой кровати А ты спишь на полу Хорошо. Какой балкон, Лера <звук> Тихо, аккуратно Вау столик все здесь летом можно короче сидеть ну, мы не курим нам по барабану смотри какой балкончик боже как прикольно любимчики наши тем кто хочет снять эти апартаменты и отдохнуть в городе одесса и снять именно вот эту вот квартиру в которой мы сейчас вы можете снять по скидке 15 процентов 15 процентов скидки на это видео по промокоду правильно Лера говорит промокод видео бебе Номера телефонов, ссылочки на эту квартиру я оставляю на хозяина. Поезд Киев. Скоро. Валерия Евгеньевна, поднимайтесь. Вставай. А ну а ну мать твою, с тобой быстро. Алкоголичка. А ну кыш, вставай. О, точно не алкоголичка. о-о-о-о, Ты хотел разбить М -м -м -м, блин. Нравится, честно говоря. А? Иди сюда, куда побежала. Смотрите, какая она классная. Мне нравится. Скажите, ребята, ставьте плюсики, какая она классная. Давай какой-то танец. Во. Бэм, бэм, бэм. О. Лера и Арбуз. Я говорю, давай пораньше встанем в 9 утра и сразу пойдем на море. Нет, это, давай выспимся, поспим. Я говорю, Лена, у нас времени мало, лучше это все время проведем на море. Короче, то спали-спали, хорошо. Понимаете, бурят. у нас целый день времени, а он боится, что мы не успеем попасть и на море. А этот свой. Купальник? Да. Нет. Почему? Так одевай купальник, Вася, это что? Все так гонит. Я думаю, просто гулять гулять, да. мы на море идем, у нас времени очень я мало. Я знаю. Нет, ну это я не могу я, дубай, я сейчас плавки одеваю и дую. Ну, да я думаю, он нормальку оден. А лучше я эту футболочку одену, ну прикольно будет. Ну ладно. Давай. Эй, выверни ее, Вася. Блин. Выверни футболку, ты что? Ты что, первый раз нормально. гладишь? Угу, нормально. У меня всегда нормальные вещи, Конечно. не надо гладить. Конечно. Да. Плалки одевать. Давай я поснимаю, проснимаю, на, снимай. Да. Быстро. Быстро, иди. Да давай это, не снимай. Все увидели. Все увидели. И что тут видно? Я суперзвезда. Да. Ага, там, блин, она в жопу голову ему увидит. Ты что ты приносишь? отстань то я хочу переодеться, Лера. Hello. А тут не закроешься. Пошел. Не закроешься. А -а -а. Эй, -э не, не, не, не, нет, туда не а -а -а. честно. Ты, я все твой съед... выключу -т -т вот так вот удары, бам, угу. и прям в шею. А она ко мне постоянно подходит и вот так вот в шею бьет. Какой этаж? Лифт поломался. Ребят, четвертый этаж постоянно высвечивает. Да. У нас особый, как его, вход, да, получается, на пляж. Особый вход, видите? Прикладывай жетон. Куда? Сюда. А. Открывай. Я еще и угадал с таким. А. Себя. Вот, блин, тоже мне. Хожу. Да поешь? Блин, это один только маленький пляж. Ты знаешь, сколько пляжей? Мама, не горюй. А где горьки твои? Я... Ну, я пошла подожди меня найти такие горки, которые а, в море найдите потому... <связано> там горок нету вот там только вот эта фишка если заказывать здесь или там отдельный еще есть на пляж а, ну идем туда пойдемся а? э -э, будем идти дальше ребяточки хочется где-то уже в общем приткнуться но не знаем куда. Ветер везде дует, не знаю. Слышите вы нас или нет? Это тоже прикольно, но все равно хочется где-то в ту сторону. Черт, блин! Два, три, поехали. Ну чё? Ну как? Плыви давай оттуда его. красный. Да. Я тут не тис... применяйте. Эй, ребяточки. Так, теперь здесь камеру. А теперь давай мне камеру. А? Давай мне камеру. Ну ладно. Я говорю, будешь? А я никогда не пробовала. Она говорит, да ладно. Она, короче, кукурузу валит под мохито. Я такого еще не видел. Это его мышь? Ну так это моя. Ну я же ее под махита не ем. Нет, ну что осталось там. Да? Говори сколько зонтиков. Папа, мы идем сюда. Угу. Здесь надо было какую-то фотку сделать. Это на креветке. Сейчас будем жарить, жарить, э, варить креветки. Ребята, помогите найти сковородку. Уж а не сковородки? И -и. Вот сковородка. Что, а? Да? Вот же сковородка. Ты уверен? Да, это сковородка. На. Ты точно веришь? Прикиньте, нашли сковородку. Ребята, это сковородка или нет? Как вы думаете? Лера говорит, что нет. Значит, Давайте подорожайся по своему рецепту. Нет. А лопатку ищи тогда. Я без лопатки не жарю. Я не жарю такие яйца. Масло кинь. Нарежь масло. Нет, я запах слышу. Ты слышишь? Нет -нет. Короче, начинаем готовить. И мусорить, да? Куда? Да, в раковину в короткую осиесть. Только что ты же не шесть едиц, Алек. Видите, ребята, как все тут делается? Ты то шесть шестивый... едиц ты. Может, тебе говорил, что у сейчас... <мес> что такое? Это не сковородка, коверка. Это кастрюля. А я ему говорила. Это просто кастрюля. Короче, самые конченые яйца у меня получились за всю мою жизнь. Яйца в кастрюле. Это еще говоришь, что я блондинка. Я тебе сразу сказала, что это не кастрюля. Нет. Самые херовые дерьмовые яйца, которые в моей жизни получались. Они вообще никакие, в них нет соли. Потому что здесь, я так понял, нет сковородки. Я сомневаюсь, это не сковородка, потому что она пригорает. И это. Ну что мы им делаем? Выкидываем? Выкидываем? А как их есть можно? Они не соленые фигово сделанные Тогда они сейчас надо идти за солью? За сковородку? За солью по-любому надо идти Да ты все кидаешь, что ты делаешь? Я по очереди На шкафа Креветки по очереди Оно брызкает Кто брызкает? Мама не горюй. Мамочки! Кто тебя учил готовить? Давай я креветки высуну и ты пробуешь это кинуть. Я посмотрю. Будет происходить огонь? Все, спокойся. Покажи лучше наш пустой холодильник. Скажи, что это за мыша залилась? Ребят, вы точно так же... Ну, Арбузы. Арбузы, мне просто интересно. Ну, вот это мое. Да. Чудо. А вот это что, за выжатая кровь в этой чашке, покажи. Там арбуз. Боже мысля. мой, боже мой. А что это за фанта, синяя, вообще, не я не понимаю. А? Невкусная. Невкусная? Сок, сок и фанта вкусная. Жесть, вот это мы живем. А морозилки что там? Ничего. Как это ничего? Зачем тогда морозилка, Понять? Опа! Морожено. У нас мороженое. Какое, Монако. У нас мороженое! Есть. Вы видели, ребята? Вы видели ее лицо? Говорит, у нас мороженое есть. Ну, я реально про него забыла. Прикиньте, она не знала, что там лежит мороженое. А это я только что быстренько принес, занес и туда положил. Смотрите, сразу же рада, потому что там есть мороженое. Шесть. Шесть. Так, Шесть. все. Лев, ты че? Я забыл лимон. Затем тебе лимон? В креветке лимон! Лавровый лист нужен! Да, Иди да! Иди теперь ты? Да, еще картошка. Морковка. Сейчас Лера поет, ну, и она да. еще что-то докупит. Кстати, а еще картошка Светла. Светла. Ребят, кто знает, как на английском языке прическа? Только быстро, не с помощью Google. Как? Хера. Хера? Хера, говорит. Блин. Вот хера ты знаешь. Тоже мне монатка. Монатка это девушка-монатика? Ты без креветок останешься. Звучи креветки выкину. В окно. На, на ты отвечаешь за свои слова? Отвечаешь, скажи? Отвечаешь? Нет, ты скажи! Да. Что да? Что ты их сейчас выкинешь? Да. А вот теперь ответь за свои слова, возьми их и выкинь. Вот если я отвечу, я их возьму сейчас и выкину. Хочешь, отвечу? Я вместе с ней не полечу просто. Нет, ты что, прикалываешься? О, наш повар положил. Смотри, как красиво выходит. Держу бутик от Леры давай, давай свой бутик. Ооо Тихо! Как это? Два разогретых и... А, я понял. Ты типа мне разогрела, а себе нет, да? Нет. А что, наоборот? Один такой, один такой. Это сока, Это мы празднуем сегодня... А что мы сегодня празднуем? Ничего, просто вечер. Море. Море вечера. Будем пробовать, Лерин этот. Вот этот. Кузный. Все, друзья, мы в бой. Ты выключил там все? Нет, я свет не выключал. Этот человек уже спит. Проснись, Лера. Реально стол, он уже хочет спать. Я сейчас буду тоже расстреливаться и ложиться спать. Ребят, почти 10 часов ехали. въехали, считать. подъезжаем в Киев уже, немножко осталось, потом еще с Киева будем добираться дальше. Но да смело. Дорога такая нелегкая была, потому что билетом не было. Ну что, ребят, вот такое вот у нас вот маленькое путешествие получилось. Я думаю, вам понравится, вы поставите нам пальцы вверх. Мы немножко поспали, сейчас еще сонные с поезда, но сейчас обратно мы уже дома, ложимся спать. Выспимся. Ты тоже будешь спать? Нет? Я ужасно хочу спать. Я реально Я выспалась. Ты выспалась? Вот так вот? Постоянно в этом, блин, дебильном поиске? Он просто сидел, он в телефоне не знаю, что делать. Я спала. Я тоже. Я так прикумарил часа два. Ну что? А я все... Подожди. А я все 12 часов 40 минут спала. Спала. А ты спала. Ну что? До следующего видео. До следующего рэпа. Всем пока!